Итак, ребятки, всем привет! Как и обещал, записываю видео про топ-стоп-трейдер. Да? А, Вопросы от вас я получил, сегодня на них я отвечу. А, вероятность всего видео будет несколько, потому что тема достаточно обширная, поэтому где-то минут по 15 каждое видео я сделаю. То есть, видео по общей информации, про проб-компанию и тесты в частности. А, видео про сюда же наверное, включу как выбрать оптимальный комбайн дальше отдельное видео будет про условия про требования и про подводные камни и также я туда же включу как пройти комбайн и FTP с первого раза и третье видео будет факт по подписанию контракта с SubTrader да, то есть, как заполнить налоговую форму 8WBN, да и, в принципе, вот все вопросы по, скажем так, подписанию документов, по взаимодействию с ТОП-СОП-Трейдер, по выводу денег и так далее и тому подобное, это мы все с вами обсудим. Пробокомпания – это компания, финансовая организация, которая предоставляет свои собственные деньги, то есть, это и отличает их от хеджфонда, то есть они по факту отбирают трейдеров, проходят трейдеры экзамены, отборочные этапы и получают денежные средства компании. То есть зачастую у пропов есть какой-то стратегический инвестор и по факту все трейдеры торгуют именно на деньги компании. То есть из заемных средств, либо привлеченных средств, как в хедж такого нет. Наиболее, скажем так, существенной популярной компанией из масс-маркета является ТОП-СОП трейдер. То есть компания была открыта, запущена в 2010 году, активную деятельность начала в 2012 году на международной арене, финансирует трейдеров со всего мира. Направление это фитерсная торговля, в частности, CME. Есть определенные условия, то есть, еще лет 5 назад условия были совсем жесткие, сейчас все намного проще, но мы сейчас до условий еще доберемся. Никто с вами, скажем так, нянчиться не будет, то есть здесь поток построен достаточно обширно, и зачастую бизнес-модель проб-компаний, и, к сожалению, это их же минус, это... Продажа комбайнов, продажа ФТП, то есть э, это продажа отборочных этапов. То есть да, безусловно, трейдеров много, э, большая часть из них не подготовлены, то есть зачастую эти люди идут с Форекса вот, и абсолютно не знаю, что такое риск менеджмент, money менеджмент и очень часто идут э, потери. Основная прибыль э, достаточно таких популярных э, компаний в виде топ соп трейдер это именно продажа отборочных этапов. топ суб трейдер так обычно выглядит э, их главная страница. Не, практически нет никакой полезной информации, поэтому, когда вы переходите уже по моей ссылке, тут, э, скажем так, воды нету, а тут только необходимая информация. То есть, что зачем? Степ 1, шаг 1, шаг 2 и непосредственно ваш, э, ваш финансируемый счет. То есть, степ 1. Сейчас называется это так, раньше назывался он комбайн. Это самый, скажем так, легкий отборочный этап. Вам дается сразу вся котлета денег. В зависимости от комбайна она будет отличаться. Вы можете торговать в новости, в принципе можете не напрягаться, то есть особо никаких запретов нет. Ну, кроме переноса позиций Но ну, сейчас мы еще до этого доберем. По комбайну, Ну здесь описал, как, что нажать и непосредственно варианты, да? То есть размер комбайна 30 тысяч 50 стоит 150 000. 30 тысяч даже нету смысла рассматривать по той простой причине он очень и очень ничтожен. то есть как э, подобрать для себя оптимальный комбайн все очень просто то есть ваша основная задача то есть основная строка это day loss limit то есть дневной лимит потерь. что это значит торговля ведется исключительно внутри дня то есть, если по Москве говорить, в час ночи вы можете открыть первую сделку, да, и в 23 часа 9 минут все позиции должны быть закрыты. Лучше даже в 23 часа, скажем так, запас. То есть, у вас есть 22 часа на торговлю, после 2 часа идет ночной клиринг. Вот И в это время вы торговать не можете, также вы не можете переносить позиции. По подбору комбайнов, В первую очередь вы должны обращать внимание на дневной лимит потерь Это самое главное, что в принципе есть. Минимальное значение, которое необходимо для более-менее комфортной торговли, это 1000 долларов в день. То есть выбираем 50 тысяч комбайн. 30 тысяч сейчас никто не берет, потому что убедились торговать на нем максимально некомфортно то есть одна две сделки буквально одним контрактом и все и ты торговать уже не можешь если получил стопы то есть 50 тысячный комбайн что позволяет то есть он позволяет допустить максимум три сделки одним контрактом по стопу ну плюс минус там каждый убыток от 150 долларов то есть 450 долларов потерял все в принципе лучше торговлю закончить поэтому я рекомендую выбирать либо 50-тысячный комбайн, либо 150-тысячный. Почему нет смысла брать 100-тысячный? Разница не сильно велика между ними, поэтому проще взять 150 тысяч и э, 3000. Э, ну, тут уже, в принципе, существенный, скажем так, дневной лимит потерь. В чем разница? Опять же таки, на комбайне есть только дневной лимит потерь. На FTP и на реальном счете есть еще недельный лимит потерь. То есть что это значит? Если вы в понедельник потеряли 900 баксов, то на этой неделе по факту вы уже торговать не можете. Иначе первый же стоп-лосс и вы нарушили правила и можете спокойно делать ресет. Вот. На 150 тысяч, в принципе, что дневной, что недельный лимит потерь, в принципе, очень даже такой гуман. Дальше, на что вы обращайте в следующую очередь, это на траловая просадка. То есть, да, ее мы еще позже обсудим подробнее, но по факту. Если мы говорим про 50-тысячный комбайн, она равна 2000 долларов. И вот, открыл я в разделе помощь про траловую максимальную просадку. Как это выглядит? Допустим, мы вы взяли 50-тысячный комбайн. Ваша траловая просадка 2000 долларов, то есть, ваш счет не может коснуться 48 тысяч. Ок. Okay. Первой же сделкой вы заработали 1000 долларов. Замечательно, ваша травовая просадка потянулась к 49 тысяч. Второй сделкой вы заработали 500 долларов. Замечательно, ваша травовая просадка потянулась к 49,5 тысяч. Третьей сделкой вы потеряли 1000 долларов. Но опять-таки не сделка, тут не совсем корректный пример, 1000 вы потерять не можете, но не в суть. То есть 1000, 1000 долларов вы потеряли, травовая просадка осталась без изменений четвертой сделкой вы заработали две даже да, сколько тут получается раз два две половиной тысячи да и э, ну, даже больше и у вас 53 с лишним Травал просадка подтянулась к пяти тысячам и все больше она не меняется с юридической точки зрения вы за деньги не отвечаете то есть э, если вы потеряете две тысячи долларов отдавать их не потребуется то есть в этом конечно безусловно есть плюс Минус уже как раз вот в этой травы просадке, то есть риск менеджмент достаточно жесткий в принципе как только вы заработали там 2000 долларов все травы просадка подтянулась американцы уже то что трейдер ни копейки не потеряет вы в принципе спокойно можете торговать как, как только да то есть вы как с нуля то ваш счет опять же таки будет заблокирован поэтому ваша задача к нулю потом не доходить и второй пример Сливаете, сливаете, сливаете, то есть траллова просадка не меняется. Как только вы заработали да, то что-то больше изначального баланса, то есть если финансируемый счет 0, если комбайн-50 тысяч, трава просадка сразу же подтягивается, подтягивается, подтягивается. То есть она берет конечное значение, и если максимальное значение было хоть раз и увеличено, то непосредственно трава просадка будет подтягиваться. Трава просадка будет двигаться именно по изменению баланса. Вот. с этим мы разобрались движемся дальше что у нас есть помимо убытка есть и цель по прибыли на 50 тысячам данная цель 3000 долларов на комбайне ее достичь не так-то сложно, потому что доступно 5 контрактов поэтому можно скальпировать либо в принципе взять одно два хороших движения и в принципе комбайн пройдет то есть на компании вы за 5 дней должны достигнуть 3000 долларов, на FTP за 10 дней. То есть, если вы, допустим, за первые дни заработали 3000 долларов, то 4 последующих дня вам достаточно просто закрывать день в плюс один тик, и этого будет достаточно. То есть даже если у вас сделка находилась там в секунду, то это будет засчитано. То есть основная задача это именно 3000 долларов заработать и не нарушить риск менеджера непосредственно на 150-тысячном комбайне вам необходимо заработать 9000. То есть на FTP, как я уже сказал, на втором шаге вам необходимо за 10 дней то же самое сделать. И по факту здесь-то как раз-таки кроется одно из условий правильного прохождения комбайна. То есть очень многие трейдеры считают, что это реальный счет, нужно показать, какие они молодцы. И, скажем так, устраивают спринт, стометровку и потом выдыхаются. А трейдинг это марафон, поэтому вы должны бежать даже с достаточно таким ровным темпом. Окей, условия мы с вами разобрали, теперь месячная подписка. Смотрите, комбайн, DFTP, вещь платная. То есть раньше было как, прошел первый этап, все, молодец, второй этап может проходить хоть год, он будет бесплатен. Сейчас и первый этап, и второй этап они платные. То есть Грубо говоря, вы 1 июля начинаете, 1 августа вы оплачиваете новую подписку, да, то есть каждый раз с вашей карты деньги снимаются. То есть, поэтому вас постоянно подгоняет, стимулирует торговать быстрее, допускать ошибки, да, то есть вы допускаете ошибки, вы делаете опять ресет, потом вы опять платите месячную подписку. То есть, опять же таки, одно из условий правильного прохождения не обращать внимания, то есть абстрагироваться от месячной подписки, иначе психологически будет сложно. Ваша основная задача сконцентрироваться на рынке, да, то есть понимать, что происходит по рынку. Вот. По факту, да, то есть на практике, что, что значит вот эта подписка? Берем 50 тысяч комбайн, 165 долларов. Вот так все это выглядит. То есть 165 долларов у нас непосредственно стоит по моей подписке. по моей ссылке вы можете получить 20% скидку, там порядка 33 долларов. Выбрали метод оплаты. То есть если у вас есть промокод, напишите мне в личку, либо в ВКонтакте в сообщении группы я вам промокод скину. То есть сюда промокод ввели. И в принципе выбрали метод, либо карта, либо PayPal можно оплатить, галочку поставили и оплатили, все. То есть деньги, допустим, с карты списались, вот, и в течение 15 минут вы получили логин и пароль. Хорошо, то есть логин и пароль потом в торговую платформу вводите, которая поддерживает котировки Rhythmic, вот в принципе тут торговых платформ много, и начинаете торговать. Хорошо, по условиям, по оплате мы разобрались. Опять-таки, подробно условия здесь написано, да, то есть достиг, достичь цель по прибыли, минимальное количество дней 5 и 10. Здесь указано, какие условия нельзя нарушать. То есть, в принципе, здесь условий на степ 1 не так много, на степ 2, то есть тут нужно что? Не нарушить дневной, точнее, недельный лимит потерь. Вот, следовать плану увеличения позиции, как он выглядит. Выглядит следующим образом, допустим, на 50 тысячном, да, то есть выглядит это таким образом, торговать вы можете двумя контрактами до полутора тысяч, заработали полторы тысячи, да, и один цент, уже можете тремя контрактами торговать, но фишка в чем? это не будет происходить автоматически вам необходимо будет в обязательном порядке написать в саппорт да, то есть в Собака, это topsubtrader.com чтобы они увеличили ваш лимит потерь желательно писать это заранее примерно где-то за сутки если вы письмо не написали то вам опять же таки доступно только два контракта Все вы должны понимать есть определенные скажем так настройки риск-менеджмента они меняются вручную отделом финансирования поэтому на в втором этапе на финансировом счете как только вы допустим у вас больше полутора тысяч накопили вы должны написать письмо накопили больше двух тысяч вы должны написать письмо если мы говорим просто тысяч ну то здесь шаг безусловно побольше то есть накопили допустим заработали 5000 вам уже доступно 15 контрактов. Из положительных моментов, если вы торгуете достаточно стабильно и заработали больше 5000, вы можете э, написать э, в топ-стоп -топ трейдер в отдел финансирования. Вот, о персональном, скажем так, риск менеджменте. Допустим, вы можете запросить, допустим, не тысячу долларов в дневной лимит потерь. А 2000 долларов, да, либо 3, опять-таки, все зависит от вашей финансовой подушки. Также, если вы заработаете, у вас, допустим, на счете тысяч, там, 10, 15, 20, вы, в принципе, можете переговорить. Если данный переговор для вас пройдет успешным, то вам могут разрешить, допустим, не выходить из позиции перед экономически важными новостями. То есть, по поводу экономических новостей. Опять-таки, нам важны не всем, нам важны только важные экономические релизы именно по Америке. То есть, что это значит? У нас есть процентная ставка, EDP Non-Farm, non, -farm, non -farm, э, отчеты заседания FOMG, э, ВВП по Америке, опять-таки, э, круды, запасы нефти, запасы газа и э, репорты по агрофитчерсам. То есть, все это исключительно по Америке. То есть, что это значит? Предположим, вот в эту пятницу выходит ВВП по Америке. За 5 минут до новости, желательно запасом лучше позицию прикрыть. Здесь указаны, какие инструменты должны быть закрыты. То есть, по факту все. Как это влияет? Предположим, до ВВП еще час. Вы видите точку входа. Зачастую вы начинаете мыслить, а успею ли я заработать, перевести в безубыток, а если я буду находиться в минусе То есть это безусловно на вас влияет и вы не всегда себя комфортно чувствуете Поэтому если вы не уверены, что сделка пойдет так, как вам необходимо, лучше переждать да, Выйдет в ВВП и через минуту спустя ВВП вы уже допустим, можете заходить в рынок вот, то есть Делается для чего? Что зачастую трейдеры не умеют торговать на высоковолатильном рынке. И чтобы они не теряли свою прибыль, зачастую такое условие есть. Опять же таки, если ВВП по Англии, по Канаде, по Австралии, вы спокойно можете его как торговать, так и находиться в позиции. То есть закрывать позицию нет необходимости. То есть исключительно вот эти новости, исключительно по Соединенным Штатам Америки, которые здесь указаны. Опять же таки отдельно чуть ниже у нас есть календарь, который даже зачастую вовремя обновляется. То есть, то events, то есть, важные экономические релизы по дням недели. То есть, у нас на этой неделе что нельзя торговать? Запасы нефти, натуральный газ и непосредственно ВВП. Опять же таки, это то, что нельзя торговать. Если мы посмотрим экономический календарь, вот такое количество носи у нас на этой неделе. И, в принципе, в большинстве из них мы можем находиться в рынке. Так, второй вопрос. Какие комиссии при торговле на комбайне они вычитаются из результатов? Да. Но на комбайне, если я правильно понял, вы будете платить порядка 4 баксов. Вот, на реальном счете порядка 5 долларов вы будете платить комиссии. То есть, здесь, в принципе, расписано, что куда уходит. То есть, в среднем вы будете платить в пределах 5 долларов. То есть, один контракт, открытие-закрытие – это... Там от а в зависимости от инструмента ну где-то 3,82-4,5, ну то есть по факту 5 долларов. Вот, то есть да, они автоматически будут э, вычитаться из результатов. То есть как только вы позицию закрыли, то э, комиссия будет отнята. Так э, нужно ли при комбайне платить за сел отдельно? Нет, смотрите: за комбайн, да, то есть, когда вы комбайн приобрели, то есть ни за что больше платить не надо, то есть вы оплатили месячную подписку 165 долларов и вам доступны все инструменты. То есть что это значит? То есть вот у нас разрешенные инструменты, то есть вы все это можете торговать на комбайне, то есть ни за что больше отдельно платить не надо. То же самое на FTP, все это дело вы можете торговать. Как только вы прошли отборочный этап, вам прислали контракт, вы должны понимать, что биржа вас считает как про трейдеров, поэтому вам придется платить примерно по не, про, не примерно а точно по 105 долларов. 26-27 числа каждого месяца вы будете платить за следующий месяц, поэтому если вы контракт подписали числа 15, лучше подождать на начало нового месяца. То есть вы должны понимать вы платите за актуальный месяц поэтому если 15 числа вы заплатили котировки то 26 числа вы опять заплатите за котировки поэтому не нужно спешить ждите новый месяц есть четыре площадки каждая стоит 105 долларов площадка CME, сюда входят индексы s&p 500 nasdaq никей сюда входит форекс да то есть валюты это австралиец Британский фунт, канадцы, евро, японская иена, швейцарский франк и э, евро-мини. Сюда входит часть агрофитчерсов, h и -E l -E, И входит э, индекс доллара, g -E. Все, на этом закончилось. Вот это все дело стоит 105 долларов за месяц. Дальше идем на EMAX. Это нефть, газ, ей e мини нефть и e мини газ. Да? То есть это дело стоит 105 долларов. Сибот, то есть это у нас Доу Джонс, это у нас Агрофичи, соевые бобы, пшеница, это у нас стоит тоже 105 долларов, плюс сюда дополнительно добавляются банды, да, то есть э, гособлигации, 2, 5, 10, 30 лет, то есть вот это стоит 105 долларов. И отдельно идет золото, опять-таки не совсем корректно. Сюда добавили медь, сюда добавили серебро, то есть это вы торговать можете, то есть это стоит 105 долларов. То есть по факту, если вы хотите торговать, допустим, нефть и валютные фичи, вам нужно заплатить 210 баксов. Если вы хотите торговать, допустим, не нефть, фичи, валютные индексы и золото, да, то есть 105 на 3 315 то есть полный комплект вам обойдется 420 долларов это мягко говоря дофига вот поэтому я рекомендую э, акцент делать на площадке CME, потому что скажем так максимально большой выбор вот 80 90 процентов трейдеров берут CME и на вот опять же таки наверное, процентов 90 трейдеров проходят комбайны и ftp благодаря валютам SP500 и нефти. То есть вот эта вещь, скажем так, эксклюзив, и ее мало кто берет. Так, следующий вопрос. Атас вроде дает бесплатно... А, да, Атас выдается на время прохождения комбайна, на время прохождения ФТП, он выдается бесплатно. То есть пока вы проходите степ 1 степ 2 Атас бесплатен. Комбайн прописывается в Атас и больше никакой счет вы добавить не сможете. То есть Атас будет бесплатен, но ни один э, счет вы больше добавить не сможете. То есть если вы хотите добавить в Атас другие счета, то есть допустим тот же демо счет, вам необходимо будет Атас приобрести. То же самое и с, с остальными платформами. Так, с этими вопросами мы разобрались. Общие вопросы по топ-стоп трейдеру мы с вами обсудили, поэтому на этом первое видео, первая часть э заканчивается. Второе видео я выложу через пару часов. Там мы с вами обсудим условия еще раз, да, э требования и подводные камни. То есть еще раз э проговорим этот момент. Также мы с вами обсудим, как пройти комбайны FTP с первого раза. Вот. и скорее всего уже под вечер либо завтра я выложу третье видео третью часть это подписание топ-соп трейдера да, то есть подписание контракта и непосредственно как заполнить налоговую форму 8wb которая сопровождает от налогообложения на территории соединенных штатов Но, опять же таки по обсудим как выводить деньги да то есть какие есть условия требования да, то есть все маленькие детали, которые сэкономят вам уйму нервов на этом все, всем спасибо за внимание если видео было полезно, ставьте лайк, да, делитесь данным видео вот, и до новых встреч все ребятки, пока-пока